На землю Приблизился к людям Подпалили крылья Надорвали сердце Не ведают люди Что завтра им будет И пошел он к Богу По прямой дороге и пошел он к Богу по прямой дороге. Ангелы, вы архангелы, вы где были, чего видели? А люди о высшем ведут. Споры, их лукавый водит По хитрым коридорам И Их лукавый водит По темным там По долгу поэтов Не держит планета И они уходят За далеким светом и они уходят За далеким светом Я видел поэта на встречной дороге Я торопился к людям Он шел спокойно к Богу Я торопился к людям Он шел спокойно к Богу Спустилась на землю Приблизился к людям Ангелы! Вы архангелы! Девушки